Бисмиллях. Ассаламу алейкум. Сегодня мы должны с вами пройти новую букву. И также посмотреть, как она пишется, как она читается в начале слова, как в середине, в конце. И узнать новые слова. Итак. Альхамду лилляхи рабил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи. Вальмурсалин. Аля набийина. Мухаммад саллаллаху алейхи ва алихи ва асхабихи. Аджмаин. Это буква Даль. Это буква Даль. Перед вами буква Даль. Она надстрочная буква. Пишется над строчкой. Буква «даль». Буква «даль» пишется над строчкой. И слово «велосипед» по-арабски «дараджа» начинается на эту букву. Дараджа. Даль. Даль – дараджа. Дараджа – велосипед, который уносит нас в даль Далеко, далеко, далеко. Итак, буква «даль». Много-много-много буквы «даль». И маленькая, и большая, и разноцветная. Дороджа, дороджа. Запомнили, да? Это слово дороджа. Две рэта. Дороджа. Итак. Даль. Дороджа – это велосипед. Велосипед. Смотрим. Даль пишется сверху вниз. Я сказал надстрочная буква. Давайте посмотрим, как мы ее будем писать. Сверху вниз смотрите даль буква даль еще раз сверху вниз ставим калям фломастер или карандаш или ручку и сверху вниз даль буква даль буква даль мягкая буква даль дораджа велосипед повторяйте новые слова записывайте заучивайте дораджа даль дараджа. Велосипед, который уносит нас вдаль. Так. Даль с фатхой. Даль с фатхой. Мы уже фатху знаем, как читается фатха. Это А. Звук А. Получается ДА. ДА. ДА. Дараджа. раджа до раджа ДА. даль Фатха, да, читается. Даль с фатхой, да. Дарраджа, дарраджа запомните это слово, запомните. Даль с кясрой, даль с кясрой. Маленький яумеддин, да, ди, ди. Даль с кясрой, ди. Да, ди, да, ди. Маленький я ДИН, ДИН, Дальше, ду. Да, ди, ду. Даль с домой, дома, дома, ду, ду, ду. Варду, аль варду, например, говорим роза, Альварду. В конце будет ду даль с домой. варду альварду роза альварду новое слово мы уже узнали дорожа велосипед теперь альварду роза ду в конце даль и дома варду альварду дома так смотрим дальше Розы, много роз. Даль с сукуном. Даль с сукуном будет Д, Д, Д. Даль с сукуном будет Д, Д. Сукун. Никакого движения нет у буквы, просто буква Д, Д. Даль с сукуном. Word, если мы в конце читаем, просто Даль без харакята мы говорим «вард», «вард». Можно прочитать «альварду», можно прочитать «вардун», а можно прочитать «вард». «альвард». Но это уже следующие уроки. Сейчас мы с вами просто изучаем буквы. Пока мы с вами изучаем буквы. Так, смотрим дальше. «Даль» с фатхай «да». «Даль» с фатхай «да». Таль с фатхой, да? Да, Вот да, раджа проехала, одна. Вот вторая да, поменьше поехала. Велосипеды. Дальше. Даль с домой. Домма. Ду. Ду. Ва Альварду. Давайте посмотрим, даже как пишется это слово Альварду. Давайте-ка напечатаем. Аль Вар. -вар Ро, суконом, Ду. Ро вы еще не знаете, но вот последняя буква красненьким специально для вас выделил. То есть, многие буквы вы еще не знаете, да? Алиф только впереди вы знаете. Но самое главное, я хотел вам показать, как пишется Ду. Видите? Альвар Альварду. Это слово читается как Альвар Роза. Альварду. Понятно. Так дальше. Даль с касрой. Ди, ди, да, ду, ди, ди. Маленький я Дин, дин. Вот это как раз там есть такая буква. Аллах СубханаЛа Ва царь судного дня. Также еще у нас есть религия. Дин. Итак, даль с касрой, ди. Даль с фатхай, да. Даль с домой, ду. Даль с сукуном, д", д, д, д, д. Да, ДИ ду, д. Понятно, да? Давайте же посмотрим, как пишется даль. Вот это она самостоятельная буква. Вот так она пишется. Мы уже об этом знаем. Самостоятельная буква ДАЛЬ. А если к ней присоединяться будут всякие присоединяшки справа-слева? Смотрим. Справа, например, ей дают соединение, слева дают соединение, например. Что же получается? Оказывается, что буква ДАЛЬ только присоединяется вправо. Запомнили? Вправо она только присоединяется. Вправо, вправо, вправо. Влево она свой хвостик не выпрямляет. Все. Она не дает влево соединений, никакого не дает. Нет, нет соединений. Присоединиться ко мне никто не может. Все. Никто, никто, никто. Вправо, значит, соединяемся. Все, соединение есть. А влево нет. Стоп. Стоп. Стоп соединение. Получается, что в серединке слова или в конце слова даль будет писаться вот, вот так. Даль будет писаться вот так. Значит, влево соединений нету, вправо есть, а влево нет. Значит, соединение убираем. Смотрите, как получается буква даль. Значит, она будет писаться в серединке и в конце вот так. Понятно, да? Значит, даль самостоятельная. Даль. В серединке и в конце. Это мы уже с вами поняли. да? Еще раз. Даль. В начале может быть она так писаться. Если она не дает соединений, значит к ней никто не может присоединиться. В начале слова смотрите как как самостоятельная буква. Она в начале тоже так же пишется. В серединке слова она вот так пишется. И в конце слова она тоже так пишется. Смотрите. Что в серединке, что в конце одинаковое написание. Вот такая вот буква Даль. И обратите внимание на вопросы. Когда вы будете отвечать на вопросы, внизу под этим видео есть ссылка «Отвечать на вопросы» по этому уроку. Это обязательно надо. Надо, надо, надо. Там ответить на вопросы. Когда отвечаете, смотрите внимательно. Там будут такие каверзные вопросы. Каверзные. Очень хитрые вопросы приходить. И нужно быть очень внимательным, когда отвечаешь. Иногда даже там надо несколько галочек поставить в ответах. Несколько ответов дать. Барак фикум. Ваджазакум Аллаху хайран хайрал джаза. Субханак Аллахума уби хамдик. Ашхаду Аллаху и Ла Анта. Астагфирука. Ваджу Буилейка.